Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня 3 января, и мы должны были записать э, подкаст на кухне, и в то же самое время друг и в то же самое время у камина, и мы решили сегодня все совместить в одно, и записать все вместе, и плюс поздравления. Поздравления с Новым Годом, новым 2022 годом. Пусть он придет в вашу жизнь золотым веком, веком счастья, удачи, любви, искренности, открытости, здоровья. Всего того, что вы сами себе пожелаете и придумаете. Я тоже поздравляю всех с Новым годом, с 2022. И точно так же я желаю всем здоровья, счастья, мудрости, искренности и любви. И вот, кстати, я когда смотрела «Поздравления», в инстаграме и очень многие люди начинали с того что 21 год был тяжелым был неудачным был больным и пусть 22 будет лучше а вы знаете как заснули так и проснетесь как провели так и встретите и давайте мы развернемся и поблагодарим 21 год за то что он у нас был за то что мы его прожили за то что был еще один год и он был счастливым. И вспомним те радостные счастливые моменты у каждого, которые были, которые наполнят основой счастья 22 год. Даже пусть и не радостные, но они принесли нам опыт, они принесли нам знания и есть за что поблагодарить 21 год. Не, не опуститься на уровень, что он был тяжелый и плохой, а подняться с благодарностью и любовью за то, что он был, за то, что вы прожили еще один год, стали опытнее, стали мудрее, стали лучше, чище, искреннее и так далее. И великая благодарность этому году за то, что он был. У меня сегодня есть предложение поговорить на самую табуированную тему. То, что даже вслух произносить нельзя. Потому что а, ты можешь попасть под шквал огня со стороны религии, либо со стороны фанатиков, либо, но ну, в любом случае, это будет осуждение. Давайте мы поговорим о Боге. Но мы не будем использовать концепции, которые есть в религии. Мы не будем опираться на те догмы, ограничивающие, которые сегодня есть в социуме, а, которые а, вот с рождения привык делать так, а не иначе, да, и, сидя на тех же самых ритуалах, мы будем говорить о том, что есть Бог в психике. Мы понимаем, что догмы, они уже существуют, и человек, который родился, его тут же там покрестили, его тут же сводили в храм, причистили, еще что-то, еще что-то, у него уже выстроена модель поведения и модель восприятия Бога где-то. И дальше он уже не думает, потому что дальше думать запрещено. Так сказать, он в капсуле уже, уже в готовой капсуле. Да, мы попытаемся вот эти рамки раздвинуть. Вот вы знаете, аналогичный пример. Вот в племенах африканских есть племена, где мальчикам в 6 лет вырывают все зубы. И в этих племенах не могут объяснить, почему вот именно всем мальчикам должны вырвать 6 лет зубы. Но к 6 годам есть мальчики, у которых зубы, например, передние уже поменялись, и уже зубы не молочные, а те, которые постоянные. И вырвав их, они остаются без зубов. А есть мальчики, у кого еще не успели вырасти новые зубы, и поэтому вырвав, они получают полный род новых, но зачастую очень кривых. И когда смотришь на улыбки вот этих вот племен, особенно у мужчин, они ну, реально нуждаются в хорошем стоматологе который, или как-то ортодонте, да, который просто поставит им ровно зубы, плюс сделает там, где не выросли, которые вырвали. И когда мы спросили вот в этом племени, а зачем вырывают, говорят, традиция такая. А откуда повелась традиция? Ну, там когда-то вождю там когда-то удаляли все зубы, и вот это сложилось, и сегодня никто не может вспомнить того вождя, никто не вспомнит эту традицию, откуда она повелась, а традиция зверская, да? и точно так же у нас религиозная традиция, человек не задумывается, не выходит за рамки, а зачем ему вырвали зубы, да, а зачем вот происходит все именно так. Зачем? А и даже не задается этим вопросом. Он просто несет это. Он и просто несет совершает, это. Не совершает это, да, всегда со своими детьми. Дети со своими детьми пошло и пошло. Автоматизм. Но Бог же он не автомат, наверное. Давайте мы поищем, где может находиться Бог через логику рассуждения, через наш опыт и через наши те знания, которые у нас сегодня есть уже по психике, которые описаны в этих книгах. Замечу, здесь полностью разрисованы структуры психики коллективного, осознаваемого, неосознаваемого, на каком слое, на каком уровне, какая информация записана. В принципе, вот в книге «Инфодайнг знаний», в книге «Коллективное бессознательное» даже есть такие схематические выкладки, даже есть ссылки на манускрипты на зеркальные перетражения и так далее все это мы описывали все это как знание это уже выдано и все это написано на основании практической результативной работы работы с людьми работы с детьми работы с заболеваниями да то есть это наш опыт который мы смогли описать где для тебя бог и что для тебя бог вот, и кто бог. для тебя бог Сразу три вопроса. Да. Где, что и кто? И кто. Да, и вопрос такой. И кажется, каждый скажет: да, конечно, это мы. Это мы все частички Бога, Он в нас. Да, и, он, а суть, и Он за нами. Он за да? нами. А суть, а суть, здесь не, не каждый услышит на самом деле. Да, можно сказать, я, я могу ответить. Бог это я, да. Но при этом скажут, а поясни. Там, или А что это такое? Ты возгордилась? Да. Ты, У тебя это? Да, да. А на самом деле Бог – это моя самая сильная, искренняя часть. И даже это не часть, это я. Я сама, та самая настоящая, искренняя, искренняя. вот именно полностью та искренняя, целая я. И это я сокрыто сутью человеческой глубоко, глубоко, глубоко в психике, в точке. В то время как сама психика огромная продолжает играть и выстраивает вот весь внешний мир. Это все продукт нашей психики. Соответственно, она распространена на весь этот внешний мир. И у каждого он свой. И когда человек воспринимает и говорит, так это же тоже я. Да, это тоже я. Зеркало тоже я. И в то же самое время, смотрите, как по парадоксу интересно получается, если вы Бога отделили от себя и вынесли только во внешний, говорите «Он там, где-то на небесах», в космосе не нашли его, и в других галактиках не нашли, и в Млечном Пути не нашли. Если брать Бога как физический объект, его не нашли. Если брать Бога а, как энергию, его не нашли. Если взять Бога как тончайшее знание, его тоже не нашли. Оно бесконечно. И получается, что как бы его нет, но в то же самое время даже математически а, его доказали, что он есть. Да? Какой интересный парадокс. Но как же, меня нет и я есть. А кто то я, которая смотрит на эти руки и ноги, которая управляет этим телом? То искреннее и настоящее я, которое закрыто кучей шаблонов. А как рождается шаблон? Шаблон ограждается, личность сложная рождается, через ограничения. Вот сказали ребенку, так не делай. Ребенок не знает, как себя вести, мама начинает кричать, ребенок копирует с мамы поведение, значит, если я поступаю так, то на меня надо вот так кричать. Если я делаю так, то на меня вот так И методом копирования с родителей, со знакомых, с друзей Опять-таки с собратьев, сестер религиозных и так далее Идет загрузка информации в ребенка Ребенок как чистый лист все это загружает Но каждая такая загрузка информации такой Она ограничивает ребенка И благодаря этому ограничению создается ложная личность Та личность, которая не я Которая не искренняя Которая не открытая которая ограниченная, да, которая... это как шмотка, из общей ткани сшито пальто, потом куртка, потом кофта, потом еще что-то. И у человека таких шмоток в жизни очень много. И он их накапливает, накапливает, накапливает, накапливает всю жизнь и не осознает. А так как Бог вынесен, то здесь рулят программы. Программы, которые прописаны у нас на уровне физического тела, инстинктами, программы, которые прописаны в нас в психике. Вот смотрите, человек рождается на свет, он рождается светом, он рождается свободным, вот, свободным рождается. И первое, что начинается, это с родителей, ограничение родителей, Начинается там э, какие-то что там не делают укутал ну, даже кормить этим можно этим нельзя укутывание это нельзя да вот смотрите потом... можно, Папель, нельзя. Да. Потом... можно нельзя нельзя потом... потом а это ведь все уже впитывается в ребенка хоть он еще не осознан он еще свободный но при этом уже идет подпитка потом э -э крещение и смотрите ребенка ребенка как в капсулу смотрите как получается человек рождается свободным, можно, давайте, образно, если, да, представить. Человек рождается в любой атмосфере. Вот, допустим, в воду. Рождается в воду, он рождается свободным, да, свободным, он может дышать под водой, он может дышать на воздухе, может дышать одновременно, но он родившись, его тут же в этом ограничивают, его как в капсулу, ты уже не можешь плыть Потому что ты должен, должен, должен, прошу заметить, только дышать воздухом. Ты не можешь дышать водой. Все, он в капсуле, вот он, программа. И это первые программы, первые ограничения. И они дальше, дальше, дальше. А потом уже человек сам, растя, при, он сам уже свои программы впитывает на основании уже программ родителей. И пошло школа, и пошло дальше. Замечу, то же самое старение, да? Старение. Вот обратите внимание, есть люди, которые начинают стареть с 20 лет. Вот уже смотришь, у них меняется фигура, появляется лысина, появляются характерные пошаркивания, кряхтения там и так далее. То есть ты понимаешь, еще перед тобой молодая девушка, а она да уже выглядит за 40, да? И то же самое с мужчинами. С мужчинами вообще встречала парня, которому было 23 года, выглядело за 60. Да? И я смотрела на него и думала, блин, а какое же должно быть программное обеспечение в голове, когда ты в 23 уже старик. А оказывается, мы все копируем. Мы все копируем с наших бабушек, дедушек. И программы старения, они тоже идут загрузкой. Они тоже идут как вирус. И можно сохранять и молодость, и здоровье когда ты это осознаешь и осознанно удаляешь потому что ты уже в детстве это загрузил потому что это принято в коллективном так что же такое коллективное давайте сменим сейчас терминологию да и тогда легче будет искать бога если мы э, не сделаем э, не подойдем что есть субъективное есть объективное или есть я есть не я да? А давайте мы посмотрим, есть внутреннее, есть внешнее да? А давайте мы посмотрим, это все одно и то же Есть индивидуальное и есть коллективное, проявленное То есть я смотрюсь в зеркало из людей как каждый, каждый человек есть частичка моего «я» И это мой кусочек, мое отражение И в моменте «здесь и сейчас» он будет отражаться во мне Но при этом это все для меня коллективное но есть я индивидуальное. И если это индивидуальное осозна... самоосознающееся, и при этом оно смогло прийти к себе искреннему и открытому, с любовью, благодарностью взять на себя ответственность за создание вот этого коллективного, тогда получается, оно имеет возможность полностью управлять процессом создания коллективного. И такие примеры в истории вы были в истории, вы знаете, были, их много, и а, это люди особо их назвали там святыми там, и так далее. Многие из них потом к этому лику были причислены, хотя они, они не обладали этими знаниями, этими способностями. Но обычно говорят так, о старцах, о суфиях, да. А, есть люди с широким сознанием. И при этом по парадоксу, смотрите, как религия, когда говорим о широком сознании, вот недавно опять-таки ролик попался на глаза. широкое сознание – нет, если у тебя расширение сознания, значит, у тебя бес внутри. Значит, ты отдал свое сознание бесам. Если ты направил взор внимания в себя, все, ты там беса встретил. И страх, страх развернуться к себе, и страх открыть себя искреннего и настоящего. И получается, индивидуальность вот на этих вот ограничениях, она размазывается и остается потому, только коллективной. Да, потому что индивидуальность – это страшно. Туда нельзя, туда, туда запрет. Нельзя. И обратите внимание, всегда... На что всегда первый был акцент? Что удалить, стереть индивидуальное? Индивидуальное. И стараются и сейчас, вот все, что происходит в обществе, максимально направлено на то, на то чтобы стереть индивидуальность. Потому что если индивидуальность сама осознается, то она осознает, что она полностью управляет коллективным. Если индивидуальность размазать и ослабить, то есть вынести полностью в коллективное, то тогда можно то тогда ею можно управлять, и она перестает быть индивидуальностью. Вопрос, что надо сделать для того, чтобы ослабить индивидуальность и вынести полностью в коллективное? Для этого надо вынести силу человека в коллективное, ту в я, я. Ту настоящую силу вынести в «не я, ту искреннюю силу вынести в «не я. А это вынести Иллюзия. Бога. Иллюзия. Иллюзия. Создать Создать иллюзию. Создать иллюзию. Создать иллюзию объективной реальности. И вот смотрите, какая тема открывается. Получается, когда у меня Бог во внешнем, то его нет во мне. И я его ищу снаружи. Появляется игра, появляется время. И эта игра полностью неосознаваемая, потому что я при этом теряю себя как часть Бога. Я слаб. Я слаб. Я слаб. Я под Богом. Мы все под Богом. Угу. И при этом ответственность тут же раз вынесена она на туда. Бога. И она вынесена. Бог знает, в что дает. И тогда Бог кто знает, дает? И тогда дает коллективное. Вот вам 17 год. Вот вам репрессии. Вот вам войны. Вот вам на какой частоте дает коллективное обратку. Потому что в это время вынесенное индивидуальное, отсутствующее индивидуальное, да? находится в услужении, вне любви к себе, в непринятии себя, в неосознанности полной. Должен, Полный автоматический должен. режим Автомат. на программе «Должен». Так где Бог? И кто есть Бог? И как прийти к Богу? А вспомните старцев. Вот Мне очень понравился недавно отрывок из фильма «Остров», когда там приехал поп на остров учить старцев, как правильно молиться. Не смотрела этот отрывок, хороший отрывок, Приехала там а, три рассказывают, что вот в бурю они спаслись, на острове остались а, и пообещали Богу, что не уйдут с этого острова, а как молитесь? Да, там а, Бог наш, помилуй нас, наш, там что-то такое, простые слова, а, поп там учит, а, нет, неправильно молитесь и дал молитву. И потом попа плывает, а они по воде за ним бегут. Мы забыли молитву. И, все. и, у, них, и у них, наверное, все, все плохо сразу, да? Нет, у них все хорошо, только у все. Все Непонятно, плохо. да. Он всю жизнь молился правильными молитвами, но не домолился до того, к чему человек пришел в искренности. В искренности, когда он искренен сам с собой. Не с кем-то. И, по сути дела, это цель Вообще цель инкарнации, цель рождения, цель прихода в жизнь – открыть в себе Бога, открыть в себе искренность. искренность. Вот. Открыть вот эту настоящесть, искру вот эту. Открыть того, кто ты есть на самом деле. И оказывается, все искры у Бога разные, как разные снежинки. И вот в этой искренности человек находит, находит все. Но для этого надо вернуть ответственность в себя, вернуть знания. Бога в себя, и тогда у человека доступны все знания, потому что «я» у всех одно. Но в это очень тяжело поверить. И еще сложнее открыть в себе искренность. Ведь да. можно сказать словами, что такое искренность, а что такое осознанность. А прожить вот это на опыте материального мира – это нереально сложно. Это очень много опытов проживаний: страданий, служений, да. долженствований и так далее. С полным осознанием. А кто осознает? Очень редко кто осознает. Люди не задумываются, что они делают. Сразу, если Бог у тебя вынесен в коллективное, значит он там и Он определяет твою жизнь. И значит, о чего задумываться, если это его ответственность? Я потом предстану перед судом, перед ним. Пред кем? Пред собой. За 30 минут до смерти, когда поймешь, что ты профукал эту жизнь. Что ты опять ушел от себя еще дальше. Раз, да. И еще больше ушел, да. И навешал на себя еще больше ролей. И еще больше камней скопил в своем рюкзаке, который ты не осознал. А это все роли. Это все роли, роли, роли, где ты не настоящий. Где ты не искренний. Где ты не являешься самим собой. И тогда очень понятно становится, почему мы болеем. Для чего, зачем. Мы... Тогда становишься уже благодарным боли, болезни, Потому что ты осознаешь суть болезни, суть боли. Да вообще вот просто поднялась температура, насморк, кашель, человек лежит в кровати, встать не может. Где все внимание человек? За что у нее? Не, за что это? Когда он уже выздоравливает? А, когда ну да. он уже играть а когда, начинает, ну да. когда уже актриса или актер погорелого театра родился, а когда актер еще не включился, когда он распластан, в роли все отключены, и ему плохо, температура горит. Он где? Он где? Он в себя идет. Он разворачивается. Он разворачивается к себе и смотрит на себя, голова перед собой. Вот я вот такой. Вот я сейчас такой слабый, не мощный истощенный. Почему такой? Потому что вынес всю ответственность за свою жизнь из себя. Потому что все виноваты, только не я. Потому что живу на низких частотах в вине, в обиде, в злости, в агрессии. Но это это опять-таки, когда ты осознаешь. Это когда ты осознаешь, Но а -а -а. вот этот момент дан тебе да, через вот болезнь осознай. Вот он, он уже тебя есть разворот. Ты сам себе развернул себя к себе. Вперед! А человек все равно продолжает барахтаться, обвинять, злиться переживать, еще больше притягивать страхов, и ковыряется, ковыряется, ковыряется, глубже, глубже, зарывается, вообще зарывается. Вот этот момент, когда можно развернуться к себе и начать осознавать, тогда болезнь очень быстро выключается без лекарств. Да. Но человек а, не хочет вообще даже думать, ой, у меня голова отключена, правильно, программа ума отключена, но сознание-то у тебя не отключено, и ты можешь осознать, и у тебя все дано для осознания в этой истории. Но человек в этой истории что делает? Идет и быстренько глушит ее таблетками, чтобы только к себе не повернуться. И тогда тот я, Бог искренний и настоящий, говорит, ну хорошо, сейчас таблетки. Давай, значит, будет повтор истории. Давай тогда будет серьезнее Мы болезнь. тогда с этой тогда давай подойдем, да. И если вся жизнь такая идет, значит, накатом. Ну, значит, может, в следующей жизни осознаешься. Давай тогда тело поменяем. И пошла следующая жизнь. И так день, ночь. Жизнь-смерть, и человек идет по циклу. А всего лишь надо, всего лишь на самом деле вернуться к себе. И этот разворот очень болезненный. Болезненный, потому что, как правило, в основе разворота лежит э, страх увидеть себя голым перед собой, настоящим, Настоящего. искренним. Не прощение да, себя, да, да, да. не прощение за что-то, отказ от себя. И вот это так страшно увидеть предательство себя очень часто предательство себя как вы предаете себя как вы разворачиваетесь. те кто с нами работает, знают мы все равно в эту точку приведем и носом засунем да? как котенка который котенка. стоит ты... молочка и воет что ему он голодный а ты его берешь этого котенка в молочко он начинает пить все вот так вот мы тоже приводим но а, приводим. Это кусок пути, который человек, человек проходит сам. сам. сам. Одно, ну, не приводим, я не так сказала, конечно. Мы разворачиваем. Разворачиваем, мы каждый раз показываем вот туда дорогу, иногда туда больно дорогу, разворачиваем. Туда. Больно разворачиваем. Неприятно иногда слышать жесткие вещи. Mm -hmm. А как развернуть? Если этот ржавый механизм уже не поворачивается, если человек панически боится сам себя и лжет себе изворачивается, чтобы в этом не признаться. Mm -hmm выносит ответственность. До последнего До больше. последнего. Да даже, даже такие мелкие примеры. Уже все уже понятно, куда двигаться, уже понятно, куда идти. Надо просто взять ручку, тетрадку, начать работать, начать ососновать. Если ты в болезни, то вот в эти моменты, когда полностью отключается программа ума, работает только сознание, просто взять и делать, взять и работать, включить сознание и работать. Это сила, это, это сила Бога, она есть в каждом человеке. Как у Моресева, когда он полз. Если бы он не полз, он бы не выполз, он бы погиб. Но он полз, он хотел. да? И вот этот момент разворота к себе для многих людей бывает такой болезненный. Равносильно, как напиться таблеток, тот же, ой, я еще того посмотрю, я еще того психолога, а я еще на те тренинги схожу, а еще я еще это послушаю, еще пошел себя. И снова выскочил. И это бывает в те моменты, когда надо сесть и сделать, а у человека раз такая замануха, он еще и ушел на новый круг, на расширение. И усугубил лень, Вот это, знаете, как что уносит? Лень, да. еще помогает, да, так. Ну, еще ты вот тут, так, фух, и пошел. Здесь же надо разбираться, сидеть, писать, работать, да, работать осознавать. осознавать, да. А тут раз предложение Вниматься. появилось, фух, и пошел с удовольствием. И скажет тогда, какая лень, я столько работал. Да. Где? Где-то? Где-то? Но не с собой. Я не столько себе. играл в игры, я столько играл в игры тренинги, я столько в играл чужие. в игры, в чужие игры, я столько играл, играл, играл, а вернуться к себе так и не смог. Для этого надо выбрать одну дорогу, по которой просто тупо взять и пройти. И это твоя дорога, она персональная, она личная. И на этой дороге ты действительно увидишь то, что тебе надо для того, чтобы пройти ее. Но это сложно, потому что идешь к себе, к себе искреннему, и настоящему. И, наверное, самое сложное, это вот последние этапы, когда уже приближаешься, это отработка злости, особенно подавленной злости. Мы же все такие хорошие, мы же все такие добрые. Наши злости нет. А если злость мы в себе обнаружили, ой, я удалила. А можно ли удалить злость? Хоть один человек задумывался. Вот оно, вранье. Невозможно. Невозможно, мы это на тренингах давали, прожить и прочувствовать людям. Невозможно удалить злость. Она часть тебя, невозможно себе самому отрезать руку, ногу и так далее. Весь спектр игры у тебя, только ты выбираешь, как реагировать, какую ноту в себя включать. Осознанно. Это когда у тебя голова работает. Когда ты не робот. А вот как сделать из человека робота? Легко. На самом деле, очень легко и просто. Знаете, даже есть э, в Библии есть. Я только не знаю, по-моему, в Библии, правильно я говорю, есть такой не сотвори себе кумира. Mm -hmm. да? Так вот, раньше я, ну, как бы, я понимала, что там э, как-то там, но ну, нельзя там поклоняться чему-то. А знаете, я сейчас понимаю это гораздо глубже. Не сотвори себе кумира это любой выход твой в чужую игру. Вот не сотвори себе.. Не уйди в чужую игру, а будь всегда с собой, будь всегда в себе. В себе ключевое, да? Будь в сознании, в себе, в сознании. В сознании, да. Да. А смотри, опять-таки, я только сейчас задумался, не сотвори себе кумира, а вынося Бога, мы же делаем из него кумира. Кумира, как, так естественно, вынося это игра, Бога, чужая игра, мы тут же создаем игру, чужую все, игру. Все, чужую игру коллективную. И тогда коллективная рулит вашей жизнью, и тогда оно является объективным, неосознаваемым, да. объективным для вас. И оно тогда определяет, какую жизнь вы будете жить, да. и в какие игры вы будете играть. И тогда вы, да... Щепка, плывущая на волнах этой се... жизни. Да, и сейчас можно вот нормально, вполне понимаем, осознаем, что э, на нас смотрите сейчас, и можно сказать, вы такие умные, тут рассуждаете, а вы как? У вас там-то что-то там... Вот что -то там в жизни, почему у вас там то-то может не получается, или почему вы не можете взмахнуть правым крылом, чтобы поплыли там что-то, левым, да, потому что мы осознаем суть игры, да, суть жизни на самом деле, но мы тоже учимся. И тоже проходим Мы проходим. И на самом деле осознавая то, что тот уровень, на котором мы сидим, ну уровень, назвать это так, осознание, уровень Все сознания, сознания вот, сейчас. Да сейчас они совершенно другие Ты просто начинаешь ловить вот мол, молниеносно у тебя какая-то ситуация в жизни подворачивается и ты уже у тебя Сразу срабатывает, кстати, срабатывает, как тот же автомат. Это тоже только другого уровня автомат, именно уровня, уровня знаний. Когда ты уже свою осознанность выводишь на, тоже на автоматический уровень. Потому что мы, живя в жизни, мы не можем быть постоянно в моменте здесь и сейчас. Какие-то все это равно. Сложно это очень сложно. Оно можно, но тогда ты просто, ну, ты просто не будешь проживать интересную жизнь. Если у тебя, а, а можно, знаете как, вот то, что мы сейчас делаем, это мы осознанно создаем свои программы, осознанно, ключ, осознанно создаем свои программы. Мы не бессознательно играем в чужие игры, чужие программы, мы осознали программы, которые в нас были и есть еще, поверьте, очень много есть, всплывает, но мы уже выводим их на другой уровень сознания. Именно когда ты осознаешь, что ты можешь менять, и не то, что можешь, а ты это и делаешь всегда, только, только создавая, то, что мы тренируем сейчас, сейчас просто, да, создавать. просто создавать, создавать конкретно то коллективное, которое ты хочешь видеть в отражении. Человеку скажи, что это э, погода вот плохая, да? Почему не сделали погоду? А почему не попробовать? А почему не позволить? Как это? Но ну, вы уже вообще замахнулись. Да при чем здесь замахнулись? А почему не позволить себе? Почему не позволить поиграть в эту игру? На самом деле, когда ты осознаешь весь принцип работы психики, да, весь механизм, а в принципе мы прошли ее всю целиком, описали да. и... Мы видим, как работает эта мир Каба. мы видим, как происходит вывертыши, как создаются миры игровые для того, чтобы человек это проживал, как создаются сюжетные линии, какие сюжетные линии включают время, какие не включают, как идет подключение к физическому телу. Это все процессы, которые происходят в психике, которые недоступны человеку, но которые мы не просто видели, которые мы уже используем, имеем психотехническую базу для работы с этим, и которые мы поописывали. Да? И мы понимаем, что э, вот видя, осознавая это, сейчас можно, можно уже экспериментировать и играть в игры более широкого масштаба. Но к этому надо было прийти, пока ты не видишь, как работает вся система целиком, вклиниваться в нее э, очень тяжело. Для того, чтобы вклиниться, надо стать шире системы и видеть, как это все устроено. И здесь получается, вот э, восприятие, вот, в котором мы сейчас постоянно проживаем, это всегда двойное восприятие. И есть практика тренировки двойного восприятия. Вот эти переключения, я играющий, я наблюдающий, да, э, они очень сильно помогают, когда вы перещелкиваетесь. Вот вы вроде бы наблюдаете за игрой, да, и в то же самое время э, для того, чтобы сыграть, вам надо стать создающим. Я создающий. И когда вы создающий, создающий – это уже элемент играющего. И вот эти все переключения ваши – это, по сути, дела, осознанная игра со своим зеркалом. Вопрос ключевой тогда возникает. А что вам интересно прожить? Куда направить внимание из интереса? Вы можете направить внимание туда из-за того, что вас коллективное принуждает это. Да? То есть чужой зайти интерес. чужой интерес. Либо ваш интерес – и вот смотрите, оказывается, что коллективное борется за ваше внимание. Оказывается, где внимание, там Бог. Потому что это Бог обладает вниманием. Богу принадлежит внимание. Но тогда надо принять, что это Я. Блин, а как это сложно принять, да? Даже вслух многие не смогут вымолвить. А именно, кто смотрит через ваши глаза? Бог смотрит через ваши глаза. И Бог смотрит и создает то, что Он хочет видеть, то, что Он проживает. Но когда Он спит, тогда за Него захватывает его внимание и создает коллективное. И тот вынесенный а Бог, когда? который не я. Да, да, да, да. А спит когда? Когда вынесено его. И вот настоящий Он вынесен Бог. Бог вынесен. Вот тогда он спит. Когда есть автоматическое отражение в зеркале, когда нет осознанности. Когда именно играет зеркало, так и хочется сказать. Когда играет зеркало. И зеркало навязывает правила игры. Mm -hmm. не, не вы являетесь, отражаете зеркаль, mm -hmm. а зеркало отражается в вас. И тогда человек неосознан, когда он Бога вынес из себя, и когда он его в себе не осознает. Блин, ну это же все сложно. Мало того, что это осознать, и чтобы осознать, надо это прожить на своем опыте. Где столько опыта это набраться? Вот для этого и нужны коллективные погружения, для этого нужны вообще вот эти а, штуки, которые мы делали. Мы же проходили путь и делали это все опять-таки для себя. Да. Потому что мы Мам. сами проживали это, и благодаря вот этим погружениям, практикам и курсам мы сами очень многое что поосознавали и систематизировали. Потому что это наш, наш настоящий искренний интерес. И наш путь. Наш путь. Здесь все, именно ключ в том, что наш интерес, он искренний. И тогда, если посмотреть на Бога, так что, что да, есть Бог. Внимание, соединенное с интересом. Внимание всегда идет за интересом. Всегда. Если вы направляете внимание интерес где-то в другом месте, то создание не происходит. Вы тогда автоматически что-то можете делать физическим телом. Все. На этом опция заканчивается. Пределами физического тела. Да. Если ваш интерес вынесен в деньги, вы там. И тогда мы можем видеть, как выгодно, как выгодно коллективному увлекать в чужие игры через те же деньги. Потому тогда что человек, человек забывает про чувства и про интерес. интерес. Он забывает про свой интерес и он бежит как ослик за морковкой. И в то же самое время человек забывает ту опцию, которая есть в его психике, она является ключевой. Человек может наделить интересом любое свое действие. Да. Осознанно. Именно наделить. Потому что интерес – это абсолютно управляемая опция в психике. Эта опция, она может вот, быть включаем. соединена, да, она как рубильничек, да? включает внимание. И говорит, вот туда направляем внимание, вот в эту дырочку. Нет, теперь вот в эту дырочку, теперь вот в эту дырочку. И можно вот этот рубильничек осознанно включать. И даже, вот неинтересно вам чистить картошку можно сконцентрировать внимание и, и у найти, вас на это есть разум конечно. и найти интерес в этой картошке и тогда вы будете создавать сразу и вкусную еду и все у вас это все будет легко получаться вам не надо будет долго думать и делать по потому что мы не можем жить и просто вот есть много чего чего мы не можем не делать да и это может нам быть неинтересно и неприятно и них нет желания и тогда смотрите как возник желание и возникает начинает лень ложь и пошла игра да а когда ты осознаешь, что тебе надо, ну, надо тебе это сделать, ну, да, тебе не хочется, создай интерес, найди здесь интерес, все, твое внимание, и ты уже создатель, и тебе уже интересно. И вот здесь начинается уже искусство, здесь начинается действительно красивое создание из чистого, искреннего интереса. «Ведь первичное разделение на я и не я, на индивидуальное и коллективное происходит на лене, я это не сделаю, Сделайте мне, мир должен uh -huh. мне да. это сделать. На выносе а? Бога, и, на да. выносе и своей И Злость силы. пошла, и агрессия, и раздражение, и напряжение, сопротивление. И пошло, понеслась в Опять-таки, те же самые инстинктивные реакции. Зна, а на, на чем они основаны? Uh -huh. На лени и на лжи. И они уже в инстинктах. И человек говорит: это же инстинкт, я не могу GO. этого Итак. изменить. Да, я не могу изменить. Почему thôi? ты не можешь? Ты же человек, ты же сознание. Ты сознание, а ты создающее сознание. Если ты создающее сознающее сознание, ты можешь менять. Почему ты говоришь нет? Ну потому что это эта часть вынесена, опять-таки мы не создатель, Бог создатель. А кто Бог? Так вот элемент возвращения вот этой вынесенной части Бога в себя он невозможен без банальной благодарности. Да. То есть любая игра сворачивается на благодарность. Через благодарность. Только через благодарность. Вот вы осознали на эту игру. Вы сейчас уже находитесь в этой клайке, она вас не устраивает. Ее надо через благодарность свернуть, осознав себе Бога вернувшись к себе искренне мой этом создать другое и развернуть. При этом просто. вернуть себе ответственность да? за то, что вот за, за эту клаку вернуть, иначе, иначе, иначе, иначе благодарность не будет искренней. Смотри, как уставился вообще. Она не будет искренней только когда ты вернул ответственность, когда ты вот в эту клаку свою осознал. Для чего? Как ты ее создал? Почему? Вот именно ты ее создал. Зачем вернул, она Зачем? И ты отсюда взял для себя, ос, осозна, взял знание, опыт. Опыт получил, знание получил. И, и она, благодарность, она как чистый родник, она не может не появиться, когда ты осознаешь суть всего создания. Она в тебе как чистый родник, благодарность. Все, она смывает все. И у тебя ты вот благодарность и теперь ты можешь создавать из благодарности новую жизнь на лжи на просто поговорив да я благодарю благодарю ты не построишь потому что тебя тут же твое зеркало извне оно тебя подсветит любой момент и в тебе сразу раз вспыхивает раздражение раз второе раздражение это на самом деле это благодарность этим людям или ситуациям этим что они тебя подсветили ты лжешь себе Тебе есть это раздражение, тебе есть агрессия, ты реагируешь И на самом деле есть тоже благодарность И тогда ты действительно благодарен, благодарю И фу, сворачиваешь А теперь смотри, вот а, сейчас люди слушали слушали, Так вы не рассказали, где конкретно Бог Кто Он конкретно И зачем Он конкретно Мы не сказали? Тогда в трех словах Он это вы для того, чтобы познать себя, это ответ на вопрос, зачем и где? Вас. Вас. И, и вы смотритесь в зеркало. Вы смотрите в зеркало, и вот эта внешняя реальность, вы ее создаете как свое зеркало. Да. И у каждого свое зеркало. И каждая наша жизнь, и каждого жизнь, на самом деле, это каждый раз надежда на то, что... Надежда тебя Чтобы самого. Себя. Да. Что ты вернешься к себе. Что ты вернешься? Ты за этим приходишь. И поэтому, кстати, я вот опять-таки зашлюсь сейчас в Инстаграм, когда залажу. Вот мы сейчас активно двигаем ТикТок и Инстаграм. Много приходится времени этому уделять. И каждый раз, когда я вижу человека возрастного, который там рассуждает о жизни, очень много, очень много, не все, но очень много, когда человек озлоблен. Озлоблен и говорит, жизнь там такая, жизнь сякая. И вот опять-таки год 21-й тяжелый и так далее. Почему человек так делает? Потому что он не осознает чего-то из прожитого опыта. То, что он должен был извлечь, да. как опыт, а он как не извлек. Опыт. Он это и... отодвинул от себя, это не я. И тогда Но у я, него нет, это ложится не тяжестью за спину. Да, да, Он да, это да. будет осознавать в следующей жизни. Или в этой жизни, потом в виде болезни и так далее. И вот эта тяжесть, она создает понижение состояния, когда человек не хочет принять груз. Груз. Вот что груз, Тяжело, так. ну, такая. Человек не может выйти в состояние благодарности, чтобы эту игру закрыть. И с возрастом вот этот груз, он просто давит, накапливается и говорит, ну осознай, осознай, осознай, пока еще в этом теле осознай, тебе меньше на следующую жизнь ляжет. А человек не, не, не, не отпихивается, да. отпихивается. И потом за полчаса до смерти, когда включаются вот, вот эти инкарнационные дуги и весь механизм и он, по передаче да. информации, и он пролистывает свою жизнь и видит, опять ушел от себя. И а тогда возврата, он, нет, возврата да. уже нет. Уже с этого момента ты не вернешься. И вот боль, вот эта боль, да. И в этот момент человек в основном, как правило, вот видя свою жизнь, прокручивается как лента. Ты встречаешься сам с собой настоящим, и ты видишь свои ошибки. И в этот момент, представьте, вот эта лента, она тебя уносит твое сознание еще больше в боль, и ты понимаешь, блин, как я ошибся и в этот момент подключается. И следующее своих ошибок. На этой частоте. И пошел. И вот этот груз, который ты несешь из жизни в жизнь, в жизнь да даже в течение этой жизни, ты не прощая каких-то своих ошибок, перекладывая эти ошибки на кого-то, обвиняя, ты все больше и больше делаешь тяжелее этот груз. И ты тянешь, тянешь. И передаешь породу, передаешь детям своим, передаешь эти программы. И поэтому люди, кому вот за 50, особенно кто там преуспел в бизнесе, вот все у него есть, да, а груз вот это тянет, рвет, рвет, рвет душу, рвет изнутри, потому что осознай, осознай, осознай, не деньги были главными, не, вот все, что ты считал главным в жизни, оно рассыпалось уже, ты это имеешь, а счастье не пришло, а благодарности нет, а игра не завершается, и ты не не пришел к себе искренне мой настоящему, и ты проиграл эту игру, ты не выиграл. Вроде ты в шоколаде, но ты проигравший. И получается, человек это чувствует, особенно те люди, у кого развита интуиция, они это чувствуют, это рвет изнутри. И тогда что делают люди? Они начинают искать Бога. А где они Его ищут? В религии. И уходят и еще дальше. уходят от себя. И еще дальше зарываются. Потому что каждый раз от себя, от себя, от себя. Потому что а искреннего и настоящего-то и не было. Профукал жизнь. К себе не вернулся. А себе солгать невозможно. То есть Бог все видит. Ну правильно, это же ты. Ты все видишь, все, что ты творишь. Другой Бог, вопрос, ты даешь Бог в этот накажет, момент оценку? Правильно, ты, там, ты сам себя накажешь. Да. Ты сам себя наказываешь. Все верно. Бог э, там дарит подарки. Правильно, ты сам себе даришь эти подарки. То, что ты позволяешь. Бог тебе подсказывает, конечно, ты сам конечно. себе подсказываешь, ты сам себе даешь знак, очнись, включи мозг, ты сейчас неправильно делаешь, и для того, чтобы что-то сделать, ты себе даешь знаки. Да. Потому что это же ты творишь, эту внешнюю реальность, если ты осознаешь это, а если не осознаешь, ты говоришь, ой, ко мне явились духи помогли мне. Прикольно, какая игра. Игра человека автоматического и игра человека осознанного. На самом деле, когда Homo sapiens, да, человек разумный, но в автоматизме нет разума. В этот момент, когда человек в автоматическом идет режиме, разум отключен. То есть, когда Бог а, вынесен наружу, на да, да, нету. когда разум. Бог вынесен наружу, то разума нет. Есть программа ума, да. которая создает иллюзию э, разумности. Но программа ума – это та программа, которая сформирована на эту текущую жизнь, это кусочек разума на эту текущую жизнь, и он запакован теми программами, которые нужны, чтобы адаптироваться к тому социуму, который ты создаешь для наилучшего проживания данного сюжета, который у тебя хранится уже в рюкзаке, да. который неосознан с прошлого. Да, и ум, так каждый раз ум. Вот это такая амсулка, которая с тобой все время идет, идет, и она тебя держит в рамках. И эти рамки твои, они крепчают, крепчают, крепчают, пока ты не включишь разум. Да. Когда ты, пока ты не выключишь автомат. А mm -hmm. разум, он только в осознанности. Разум подключается через осознанность. И на самом деле именно он и развивается в да. процессе получения и осознавания жизненного опыта. И уже из состояния разума да, из состояния разума можно создавать да, автоматические программы для того, чтобы ты почувствовал вкус жизни. Для того, чтобы, чтобы ты не был, да, чтобы кайфануть, для того, чтобы ты не был каждую секунду в моменте здесь и сейчас, а чтобы ты. Мог насладиться красками жизни. Иногда и просто полежать, и да. просто словить кайф от бытия. Потому Но что, это уже, ну, потому что когда мы район, ты, да. Да, Когда ты уже сам создал. Но это все ты это сам. Так интересно. На самом деле это настолько увлекательно, настолько интересно. Одна из самых крутых игр, которые можно было Просто придумать. невероятная игрушка. Невероятная игрушка. И она на самом деле настолько крутая, и настолько реальная. И она настолько живая. Вот, вот просто, да невероятно, она живая, она растет, ты осознаешь эту игрушку. Она крутая, она реальная, она живая, она дышит, она растет, она развивается. И при этом это игрушка, игра. И это все ты. И это все ты. И это все ты создаешь своим сознанием. Либо лишь? в автоматическом режиме, да. тогда это создает тебя. Либо в режиме осознанности, тогда ты создаешь два режима. И, кстати, вот из-за того, что и существуют эти два режима, поэтому так а, сложно работать с теми же самыми болезнями. А, даже, получается, со взрослыми работать легче, чем с детьми. А с детьми, получается, сложно работать с аутиизмом, с умственным отставанием, там, с такими заболеваниями. А почему? Потому что надо сперва полностью перекрыть вот эту часть, которая находится в подсознании. Полностью перекрыть вынесенную часть не я. А как ее перекрыть? Это же тяжело. Это же игра сворачивается. А если нет игры, тогда что? Тогда страх. Тогда страх. И вот этот момент сворачивания болезни, страха, во что же я играть буду. Этот страх есть у каждого человека и у каждого родителя, и абсолютно у каждого человека, у которого забираешь болезни, у человека страха, во что же я буду играть. И это про осознанность. И тогда, получается, болезнь мы создаем сами для того, чтобы было во что играть. Особенно возрастные болезни. Особенно возрастные родовые там, и так далее. Сами а, когда, да, а когда человек к нам обращается с какой-то своей болезнью, и ты ему показываешь, на чем она, то есть как ты ее создал, откуда ты ее взял, зачем, для чего, человек отрицает. Нет. нет, Не может быть. Это безумие, Это во мне нет. Во мне нет этой злости. Во мне там нет этой агрессии. Я хороший, Я хорошая. Я люблю всех. Я стараюсь. Я там пишу Прохожу зеркало, но ты при этом не открыть себе, ты лжешь сам себе. Ты открой в себе искренность. А искренность Позволь нет. себе быть искренним. Больно. И из-за этой боли человека разворачивается, не хочу видеть эту боль. Нет. Лучше я скажу нет, это не я, это он виноват. Или она виновата. Даже подсказки, вот которые мы даем, в среднем человек реагирует на подсказку в течение трех месяцев. Взрослый человек реагирует вот просто человек там написал и ему говоришь вот mm. это это это разверни внимание туда и человек о нет я мне проходит месяц ой до меня доходить что-то mm. начало что-то похоже да и вот этот момент включения в споры в дебаты мы понимаем что человек слеп не видит и не хочет видеть значит не пришло время значит более еще мало надо боли добавить и тогда он развернет больше. Значит, механизм заржавел, поворота к себе нет. Так это работает. Так или иначе, Бога в себе вспомнить придется. Так или иначе, вернуться к себе придется в этой жизни, через 10, через 50, через боль, через лишение, еще через что-то. Это вы сами себе даете, на самом деле, для того, чтобы каким-то образом, знаете, как мячик в лунку загнать, вот вы его гоните, гоните, гоните, гоните, гоните, этот мячик не гонится в эту лунку, уворачивается, отворачивается, убегает от нее подальше. И все равно, когда-то будет чупок и лунка. Вопрос, угу. когда? Когда? Но в лунку, этой жизни или через 20? Да, в лунку – это когда вы все-таки вспоминаете, что Бог в вас. В этой жизни – это когда вы, вы… А вспомнить его можно через благодарность, через управление вниманием, через управление интересом. Да? То есть это определенные психические механизмы, которые позволяют докатиться до лунки и вот увидеть края лунки, глубину лунки, форму лунки там и так далее. Вот Это все про внимание, про интерес, про благодарность. Это все про осознавание. Без них ничего невозможно. Почему невозможно вылечить человека? Потому что невозможно за него осозна... осознать, зачем ему болезнь. Угу. Даже ты, если ему проговариваешь, то да. он понимает. Это другой да. механизм, да. это механизм ума. Да. А разум при этом не включается. Да. То есть только через осознавание человек выходит из болезни. Он осознает и пошел на выход. Угу. И тогда болезнь не нужна. И он при этом меняется, потому что когда он осознает, он начинает становиться другим. И тогда за жизнь действительно не меняются роботы-автоматы. Они проживают по автоматическому сценарию всю жизнь. И все, жизнь профукана. Робот-автомат отмолотил для чьей-то игры, угу. для вот чьей-то во внешнем. В момент смерти очень обидно, когда ты осознаешь, что весь свой ресурс распылил на все внешнее, на чужую игру. И ты не был индивидуальностью, потому что ты вынес из себя ответственность. А тем, ты ведь Богом. в этот момент помнишь, блин, а я же шел кайфануть в этой игре. Я был уверен, что, я что в этот раз я сыграю. И фу, пошло сознание в новую игру. А в новую игру оно идет со старым рюкзаком. Точно так же, как день-ночь. И снова день. Вот Как, как заснули, дальше, так и проснетесь. проснетесь. Вот попробуйте заснуть недовольным, недовольным злым, нет. усталым. Утром как вы выспитесь? Тяжелые. тяжелые. И сны тяжелые, будут тяжелые, гласные. и вы плохие. Да. Все. Все. А заснитесь счастливым. У вас сны будут красочные, и вы утром проснетесь счастливым. Ну, может быть, у кого это редкость счастья, когда вы засыпаете, тогда нет. Вы можете заснуть счастливым, ночью какие-то сны увидеть не очень, потому что это редкость счастья. И тогда утром, Не вы позволить. просыпаясь, вы начнете вспоминать эти неприятные сны, и ваше состояние, с которым вы проснулись, состояние счастья, оно будет угасать, угасать, и вы будете себе потом в течение дня доказывать, что это сон виноват. Вот, я и приснил, поэтому у меня что-то случилось тот, с коллективного, с коллективного, с религиозного, еще с какой-нибудь. Я вообще сейчас я просто на самом деле кайфую от наших осознаний, от наших вот этих глубины, да, интерес, он еще больше, скажи, он еще интерес больше. Интерес еще больше. Ну вот смотри, для человека, который, вот он там слушал, слушал у нас, сейчас мы уже будем заканчивать, uh -huh. а, слушал, слушал и говорит… Так все-таки, я ж не знаю, как эта жизнь закончится, как Бог меня приберет отсюда, и что он мне в следующую жизнь накидает. Но если вы не знаете, если быть. вы не готовы вообще слышать, у вас две пробки стоят в ушах, да, тогда просто обратите внимание, вот как вы провели этот день, да. как и вы отследите. провели эту ночь, и какой у вас следующий день. И, и насколько предыдущий день да, а, отличается опросить. от последующего. Да, да, да. И вы увидите, что ни хрена не отличается. И, и хотя бы даже так 7 дней проследите и посмотрите. И вот вы увидите, что а, вот это называется циклической ошибкой. Человек из жизни в жизнь жует одни и те же сценарии, играет в одни и те же игры. Господа, в книге, вот в инфодайм знание описаны все 11 игр, в которые играет человечество. Их всего 11. Из них пять на разрушение, пять на созидание и бортик, гурт, это когда торт психически выворачивается в созидание, в разрушение, в созидание, в разрушение, в созидание, в разрушение. Вот сейчас мы проходим как волна. Сейчас мы проходим игру, где вот большинство людей в сознании играется в разрушение. Да? В коллективное Коллективное сейчас и настроено на, раз, на разрушение Борется да. за разрушение Это выгодно На этом зарабатываются а деньги На этом идет, идут куча игр да? Но в основе вот этой кучи Которая выглядит разнолико Потому что она В разных Описана в разных декорациях Но на самом деле это одна и та же игра Война Независимо, была она в семнадцатом году, была она Великой Отечественной, для Второй мировой, или она сейчас идет там в Сирии, или еще где-то, да? Она все равно война, война. суть от этого не суть, меняется. Да. Но войны. декорации, там были танки, а там танков ну, не было, вообще, а там да. были барабаны, а там были пушки и конница. Ну, война, война. Декорации были очень. разные, а когда-то были еще и луки, и, и мечи, и сабли и все, что хочешь. Но от этого война не поменяла суть войны. Напряжение, сопротивление. Напряжение, сопротивление. Это все игра в разрушение. И только перейдя гурт, коллективное, ансамбль или стадо, в переводе с белорусского. Гурт. гурт. Вообще люблю белорусский язык. Не просто так. И только перейдя вот через гурт, можно играть в созидание. Но тогда через гурт надо перейти с благодарностью. А что такое благодарность в гурте? Я сейчас вкину одну самую сумасшедшую вещь, которая даже вслух говорит запрещено в обществе. Вот смотрите, гурт ведь он же тоже имеет в таком случае вот это ребро монетки. Он же тоже имеет свою частоту, это же коллективная как раз. Как через него перейти? Если вы переходите через программу должен, то вы заваливаетесь в игру разрушения. А если вы переходите через программу «Благодарность», вы заваливаетесь в «Игры созидания». Это другие игры человечества, сейчас они не знакомы, Но их можно, можно начать играть. человечеству в глобальном масштабе, но есть люди, кому они знакомы. Но это уже только с индивидуального пока возможно. И вот смотрите, вот этот вот гурт, оказывается, если мы положим на государство, система налогов. Это должен или благодарен? Угу. Вот он вам переходит. Это должен, господа. И насилие через должен идет в разрушение. А теперь смотрите. Билл Гейтс, он, наверное, такой глупый чувак, когда ушел в благотворительность с возрастом. Его же тоже точно так же этот рюкзак тянет, и он ни хрена точно так же не осознает, да? Но интуиция у него офигенная. И куда он ушел? благотворительность. И тогда что он делает? Я понимаю, что это уход от налогов, да, в его случае, но при этом это выплата вознаграждений через благодарность. И смотрите, и это дает развитие и подъем, и возможность развития, действительно духовного развития. Но, не через ограничения, не через расширение. Но опять-таки. Но это не государственный масштаб, это индивидуальный масштаб. Сознанию осознанному. Потому что. Благодарность, да, благотворительность. Смотрите, как внесена в религии, все должно быть бесплатно. Ты должен, должен. раздать. Должен раздать. Иначе, Это не благодарность. Иначе ты жадный. Все, вот оно. И вопрос: кто жадный? Да. Все, вот оно. А теперь смотрите: А, и... какие а теперь смотрите. Казалось бы, да, вот то, что, то, чем мы занимаемся с Наташей, и можно сказать, а почему вы это не раздаете в бесплатном доступе? Да потому что сознание, не, не осознающее, получив эти знания, оно его просто распылит и обесценит, просто вот размажет. Не мечите бисер. Вот они, слова. Эти слова не смогли изъять из Библии. Они там кстати, Просто эти Библии есть много таких вот интересных моментов, которые там остаются, да, которые не смогли переврать. Но при этом э, людям либо выключили мозг, чтобы они на эту тему не думали в коллективном, да, либо ограничили и направили это а внимание здесь, вот туда направлять, на подмену. Вот. Нет, нифига, метать бисер нельзя. Человек должен дойти сам, да. дойти и взять все сам. По мере. Сознание должно быть развития. готовым, осознанным, готовое сознание. Если сознание не готово, то это... По мере развития да будет разрушение, да. И а, вот этот переход, мне очень интересен переход общества на слой благодарности. Я бы хотела, чтобы началось это с Беларуси опять-таки. Потому что здесь вот есть все условия, просто идеальные условия, на самом что кто не говорил. Для того, чтобы так. общество Именно перевести Беларусь. в благодарность. Вот даже здесь уже, есть уже примеры узкого масштаба, которые могут рассматриваться уже через лупу и говорить о том, что можно это сделать просто сделать широкого масштаба. Вот тот же самый Буцловский костел, он сейчас начал работать, религиозная тема при этом, но при этом начала работать на каких деньгах? На быстренько собранных людьми в знак благодарности. В знак благодарности тому человеку, который там работал. Да, это через религию, но есть разные люди, есть, и там тоже есть благодарность. Ну так много... Так много. На самом деле здесь подмена еще, О, еще здесь какая? Здесь есть подмена, я согласна, да, но когда, когда человек осознает, как коммунизм строили, да, вспомни, да, там да. же тоже так подмен было деле, много, коллективное да. выталкивало, но, при коллектив этом это, было, но это давало это развитие. Было, да, развитие. Потому что даже коммунисты осознавали, только через благодарность можно да. быстрый рывок экономики совершить, Именно без благодарности быстро. не совершишь. Как только должна, все. Через «должна» не совершишь, да. а через вот этот вот рывок, а вот через «должна» строились там вот эти это, кстати, бамы, железные эти всякие пути, да, да. соловки и так далее. Вот это через «должна». Кстати, и да. все, что было в послевоенные годы, когда эта тема закрылась и пошла тема «благодарю и хочу». И вот сейчас почувствуйте, двигать. кстати, вот это вот когда искренность, искренность благодарность, да? благотворительность в благодарности именно, смотрите, вот это, ведь каждый из нас сейчас очень хорошо может почувствовать, да, я могу это сделать, так вот это и есть. Вы искренний. Вы тот сильный. Я могу поблагодарить вот искренне. Вы. Я могу поблагодарить искренне того, кто искренен со мной. Да. И здесь смотрите, как тогда искра к искре зажигается от сердца к сердцу. И тогда идет волна искренности и открытия. И тогда друг другу мы помогаем в развитии, а не в деградации. Но только никогда стоит условие ты мне, я тебе нет когда идем мы именно в искренности. Когда, просто, вот, когда, когда волна, вот эта, да, волна поднимается, именно вот это, давайте поможем построить там храм. да, И люди ведь все, действительно, имущие, не имущие, они с искренностью вот с этой, фу, и быстро храм строится. Вот, вот она, вот она, та частичка вас, вот та прям, знаете, как, как окошечко открылось, вот это вот окошечко нас, чистых и искренних. Мы коснулись самих себя. Но она только лишь приоткрылась и тут же закрылась, когда ты не осознаешь самой сути себя. Оно, оно приоткрылось, ты о, и тут же ты начинаешь дальше входить в программы, свои пошел, да, там уже пошло. Искренняя эго, благодарность, все, искренняя благодарность творит чудеса. Угу. Не подмена должен, не подмена я спасаю, не подмена я помогаю, я еще что-то. Нет, Нет, это, это все подмена, программа, да, программа Ложь, это уже все, игра пошла. Да, и, а благо и именно благ... вот благотворительность тоже на большом количестве подмен сидит. Да, а именно да, искренняя да. благодарность, она выводит в развитие. И вот этот момент включения благодарности, это, как правило, большой экономический рывок. Я бы хотела, чтобы это было в нашей стране. И не только в нашей стране. Это вообще mm -hmm. про осознанность мира. Потому что там всплывают следующие шаги. Если человечество действительно начнет развиваться, и как планируются инопланетные игры, то тогда игры в государство, они не имеют смысла, иначе человечество обречено на то, что оно будет очень быстро истреблено. Но это все отдельные большие такие штуки к осознаванию, ну, да. в зависимости от того, в какие игры, в каком секторе. Пять разрушающих или пять созидающих. Но в любом случае через гурт перейдут только через благодарность. По-другому не получится, не перелезешь. И Бога так или иначе придется в себе открыть, потому что когда вы начинаете выходить в благодарность, вы смотрите в чистое зеркало и осознаете себя настоящим. Потому что в нем вы видите только себя, себя разрушителя или себя созидателя. И это ваш выбор, в какую игру играть. И вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. До встречи, друзья! До встречи! Сегодня вечером, да, сегодня вечером у нас классное погружение. Оно будет сегодня в 20 часов. Подключайтесь к нам. Там именно мы будем рассматривать каприз, когда человек говорит «хочу» и требует это «хочу». Почему? Во многих случаях. Это «хочу» не может быть проявлено априори. И почему именно каприз является тем основанием, через которое очень быстро можно все материализовать. И в чем разница, почему человек завалится сюда, а не сюда. Это все сегодня на погружении. До встречи. До встречи, присоединяйтесь.